Все ему мало, все ему мало. Так, давайте сокращу, сокращу, сокращу, сокращу. What the fuck? Ой, во что он там врезался На что В смысле, на чем? Да блять! Что это? На чем он? Ни хрена Франкен, да ты колдун. Воу, воу, воу, воу, притормози, притормози! Воу, воу, воу, воу, Бах, наверное, сейчас взорвется. Франкен погиб. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5. Так, что у меня делает в руках взрывное устройство? Окей, а -а так, мы с вами посмотрели одну развязку за ФРБ, вы сказали, это была финальная, в комментах финальная, типа, развязочка, вот. Дальше у меня открылась, также вы сказали, открылся психиатр. Вот. Там тоже какая-то развязка, вы сказали, будет. Так что первым делом нужно отправиться туда. Потом будет миссия за Франклина. Тоже какая-то развязка, связанная с его, типа, прошлым. Вот. Так что давайте взглянем. Так. Мы как раз недалеко находимся. Так вот, ну, джипарик такой мы стащили. Интересный, красивый, хороший. Вот. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что Майкл наконец-таки пошлет далеко и надолго этого психотерапевта. Ну, потому что он уже обнагрел просто вымогательством своих денег. То есть наших денег. Ну, Все ему мало, все ему мало. Так, давай сокращу, сокращу, сокращу, ватафак. В смысле? Он взорвался, сократил. смысле? Что, бля? Что? Как так-то? Кусари, как так-то? Дэйв, ты выжил, хорошо? Again, Я снова тебя David. спас, Дэви, again. снова. So ну и как ты мне поможешь Aims, с Харрисоном, с другими парнями из ФРБ, управлением и всем остальным? Huh? Истории пишут okay. живые, смекаешь? Мы сможем все свалить на агента Санчеса. Если я все сделаю правильно, ни управление, ни бюро не станут нас доставать. А вот Тревор, проблема, которую надо решать. Тревор? Почему это? Мэри Уэзер, китайские гангстры и так далее. Он просто фо форменный псих. Я могу видеть Стива, что ты управля... управляем, но с Тревором... Что за Стив? Это наш раненый герой. Мне сейчас нужно прибодрить его и успокоить. Просто вытащи меня из этого дерьма. Как так она взорвалась? Как так? Я вообще не... не просто в шоке. Я просто в шоке. Вот, поехали. Спасибо, что дверь хоть захлопнул. На ходу такой выскочил. Окей. Дэви говорит, что все решит. Бляха, почему я не верю? Вот почему я не верю? Столько дерьма из-за этого Дэви, из-за этого бюро, короче, было. И теперь у меня, я вообще я не верю. Ни одному словечку, его словечку просто не верю. Так, ч ⁇ рискнем еще раз <схе> сократить? Или не получится уже? Получится сократить? Так, погоди. А, вход с той стороны. Это я собаку задавил, что ли? Или кого я там задавил? по собачку. Сори. Так. С этой стороны. Да, вот порш стоит. Ну-ка, я ему так вот сделаю сейчас подлянку, чтобы он выйти не смог. Хе-хе-хе. наушник-то «А, Майкл, вы вернулись и решили заняться своим душевным здоровьем?» «Не знаю, зачем я пришел. Что вы хотите, Майкл?» «Не знаю. Я просто... Я просто хочу... Хочу чего-то другого, понимаете? Я хочу две вещи сразу. Понимаете, я хочу быть хорошим отцом и любящим мужем. Жить правильно. В то же время... Я очень хочу твой другой жизнью. Полагаю, вы не задумывались о том, что, бросая терапию, вы обрекаете себя на подобные поведенческие там события? Нет. Нет, не задумывался. Итак, друг мой, что на этот раз стало причиной конфликта? Дела идут неплохо, док. Порой оптимизм внушает самую большую тревогу. И к чему мы пришли? Становится трудно следить за всем, кто может хотеть моей смерти. Тревор по-прежнему хочет съесть мою печень, но мы соблюдаем приличия, пока работаем вместе. ФРБ желает моей смерти, поскольку я им больше не нужен. Тот инвестор, который привел меня на студию, разозлился из-за того, что я отказался ее прикрыть. Но жена и дети вернулись домой. Так что дела не так плохи. Семья очень важна, Майкл. Только убедитесь, что хотите быть с семьей по правильным причинам. Были ли другие выходки, друг мой? Ну, расскажите, в чем дело. Да, были хорошие дни, док, но, но плохих куда больше. Я совершаю очень дурные поступки. Понимаете? Причиняя людям вред. Вы очень больны, Майкл. Я делаю все, что в моих силах, но требуется больше сеансов. Отвернуться, видно. Док, я просто облажался. Но в глубине души я совсем неплохой. Что-нибудь еще? Сексуальное излишества? Все в порядке. Меня посещали разного рода мысли, но... Все в порядке. Никаких проблем. Всех посещают дурные мысли, Майкл. То, что вы не воплотили их в жизнь, это большой прогресс. Так что в некоторых вопросах у меня прогресс, а в некоторых его совсем нет. Просто невероятно. Прежде я не сталкивался с такой смесью отрицания, самооправдания и откровенного ужаса. Дело в том, Майкл... Вот. Давайте сфотографируемся вместе. Чиз. Улыбочку. <соцентричную> что вы делаете? <соцентричную> Боюсь, я больше не смогу вас лечить. Дело в том, что я в вас влюблен. Что за херня вы несете, друг? Ладно, я шучу, это неправда. Отлично, отлично. Что происходит? Ничего. Я думаю, вам нужен новый психотерапевт. А я уезжаю. У меня теперь свое телешоу, я стану знаменитым, я стану знаменитым Все пихлюшки, эти хлюшки, эти долбаные сучки, которые обзывали меня яйцеголовым Они в очередь выстроятся, чтобы меня отсосать У вас свое телешоу? У вас! Не стоит зацикливаться на моих словах Я не собираюсь указывать настоящие имена Тайна есть тайна До свидания Вот дерьмо вы хотели, чтобы я выслушал, в чем заключается Но ваша проблема А теперь это услышит вся страна Убедите доктор или отпустите его Да пошел он Столько он вымогал, короче, денег из меня И тут на, он сваливает, короче Ни хрена такой Да что я нахер платил-то ему? Где ты, ублюдок? Сейчас я с тобой... Сейчас я тебе устрою такую психотерапию что охренеешь телешоу у него не удивлюсь если он еще это трипло <laughs> не удивлюсь если, если он еще короче все мои сеансы все наши сеансы короче по телеку крутил мозгоправ долбаный как тебе такое а Раскрывшись, вы получите помощь, которая вам так нужна. Я тебе сейчас такую помощь. Всё на. Это моя жизнь. Разве нет такого Эй, внимания к себе вы выжив... выжив... А, разве нет такого внимания вы все жили? Беживали, жел... с... короче. Ты <Эй>, <vocês> не имеешь права торговать чужими секретами. Во-во-во. Вот, Майкл. Вот. Правильно сказал. Как бы. Я хотел это сказать, но не знал, как это сформулировать. Туда иди. Туда иди, психотерапевт. Как он несется, короче, я ему колесо продрявил. Как он так несется? Уй. Во что он там врезался? На. На. А, так, колесо. Так, колесо уже все готово. На. Все колеса ему, короче. Очпокал. Сейчас ты меня, короче, взлетишь. ладно Ты... Все. В смысле? Сдохни, падла. А, Все. Теперь валить, теперь валить. А. Полиция отстала. Нифига Видать, он полицейский тоже достал. Я сейчас сделаю еще Бах жить твою мать твою мать ни хрена что там устроилась все все все все, все вали полисейский полисейский я тут не при чем это все психотерапевт это он меня вынудил это он меня вынудил Я ни в чем не виноват. Я жертва. Я жертва. Так, надо ну, вот свалить, короче, надо спрятаться. Ну вот сюда. О! Наш добрый старый, короче, водостоп или как его понимать, что это такое? Леха вертушка. Вот. Главное, чтобы машина не взорвалась. А так. А так фигня все. Отлично надо теперь кромное местечко найти. Если какой-нибудь там подвал или Вот и все. Вот и все, вот и скрылись. сверху да все ништя пульки свалка машина свалку напали снова эти байкеры они уносят все подчистую воу воу воу воу воу воу бляха я понял мне надо отсюда короче выбраться только мне выжить сейчас еще поезд как как всегда поедет как всегда вовремя так свалка свалка на свалку напали говорит вот это Управление частной собственностью. Леха, как теперь? не теперь? Мне выехать отсюда. Все, погнали. Ты у сейчас там то у меня сейчас там это все вынесут воу воу воу воу воу, воу. почти Ты видал почти почти идеально прогнал байкер там устроим этим байкером Первая битва у нас тогда прошла не так гладко, короче Нас закокошили Нападение когда было, помните, да? Ща мы вдвойне отомстим Сейчас все будет Им нахер защитить свое имущество от врагов это как нихер эй у турки вы где вот и все так так так автомат хлоп хлоп хлоп Не ожидали, да, такого? Не ожидали Еще едут, надо, короче, укрыться Зарядка Всех, нахер Давай-давай-давай-давай, перезаряжайся, ну еще этот умер его убил все налет на сфалт отбит и я же говорил я же говорил так, собираем добро и на того напали я прозрел просто. Наконец-то хоть кто-то поручил, проучил этих гадов. Кто-то. В смысле хоть кто-то? Я этот. Я директор. Я мать твою директор. Окей. Так, давайте переходим, короче, за Франклина, да? У Майкла вроде все. Ой, запутался. Так. Франклин у себя дома, отдыхает, Ч ты, ну. в смысле на чём это, а бляха. что это, на чём это, себе, Франклин да ты колдун, так окей, а, даже так да, прям здесь, ну ладно. Весь такая прикольная фигурка, да? Так, погоди. Внизу? А. через очки. <звы> <звы> <звы> Твою мать. А, привет. Привет. Что ты здесь делаешь? I mean, ну, то есть, me. я так рад тебя видеть. За заходи, давай. Как дела, Малышка? насчет Ламара. Что нужно этому It's идиоту? Это твой лучший best... друг. Серьезно? Мой лучший друг? Homeboy, right? Мой кореш? Мой ниггер? Да пошла ты. Ну, то есть, я не no, хотел no, сказать, но... No, он просто ниггер с моего района. Он стретч все прочие cranks. мудилы. Они хотят жить в the прошлом и всех остальных за собой на дно тащат. А это значит будущее? Огромный пустой дом, в котором нет ни одного человека, который мне на тебя насрать. Блин, раз мне это подошло... Франклин, я укажу замуж. <связывая> <связывая> а, я боюсь Ломара, Франклин. Ты Мэри, должен помочь. Мать. Не вся эта херня осталась в прошлом. Я теперь настоящий бизнесмен, сестренка. И исполнительный директор, инвестор, иллюминат. Ты полный идиот, Нигер. Лживый, мудак. Что? Я же не прошу тебя жениться на мне А, на нем Просто говорю, что его убьют из-за того вот дела Встреча его подставил Твою мать, всю свою жизнь я присматривал за этим мудаком И расхлебывал его дерьмо Твою мать Ну так сделай это еще один раз, хотя бы ради меня, Франклин Ради тебя? Тебя и твоего врача? Я люблю, я люблю и тебя, и Ламара Мы вы, вы выросли вместе, но такая жизнь для меня, ты это знаешь А ты не меняешься Мне плевать, сколько у тебя тачек И квартир мне плевать, сколько у тебя бриллиантов, в ухе. Такая жизнь не для меня. Малышка, послушай, я изменюсь. Нет, не изменюсь. И в этом ничего. А если ты допу допустишь, чтобы этого идиота убили, значит, ты куда больше мудак, чем я думал. Смотри, он едет на какую-то лесопилку в полет В. Делай, что должен. Черт. Ведь этот Ламар. Ведь этот Ламар, как они все достали? Лестер что-то звонит еще. Франклин, как дела? Hey, Брат, я попал не в самую хорошую ситуацию, мы кореша Ламара подставили. Кажется, он с балласами на какой-то лесопилке в полета Б. Ты не мог бы типа поколдовать компьютер и посмотреть, что там творится? Это вообще возможно? Ну, можно попробовать, после того дела в Паллете у меня осталось допуск местной полицейской компьютерной сети. Секунду, погоди. Да. Ну что там? Кажется, вот оно. Тут старые отчеты про американцев, про проамериканцев, торговших травой. Файлы убрали с глаз долой, так что, похоже, попам дали взятку Они выращивают контролу? Скорее всего, на холмах, а на лесопилке, возможно, они ее пакуют и отгружают Думаю, их там немало Черт, тогда мне нужна помощь Можешь передать Майклу и Треверу, чтобы они встретились со мной там? Они все еще не в очень хороших отношениях Скажи им, что это для меня, что это серьезно Спасибо, брат твою мать кноп там флип короче плама как же как, как же все бесит тогда почему а, кто-то вечно влезет в какое-то дерьмо а франклин там майкл там разгребают рост рост Почему не могут жить спокойно? Бабки есть вроде, все есть. Еще не живется-то люди, да? Ну, понятно, ламарыные, ну как бы с бабками там херово, да, все это, все это херово. Ну бляха! Ну бляха! далеко это или Может не сократить? охренеть Может реально сократить? Да я попробую. Я думаю там это. Надеюсь там воды никакой нету. Надеюсь не взорвется. Тачка, дерево! Только я так могу, знаешь что? загнаться, короче, со скалы спрыгнуть и в единственное дерево, короче, врезаться. Ляха понесло. Так, ладно. Навигатор, он всегда -то, это не тот путь показывает. Как бы, не короткий. Вот здесь сократим бляха а там вода, наверное, да? Тут вода, наверное. Моста нет, да? А нет, вот здесь могу, наверное, проехать. Бляха. Ты о чем? Я говорил камень. Вот единственный камень такой вот наш торчащий, да? И я в него вредался Конечно, это эта тачка не для бездорожья, но что поделать. Надеюсь, погони там не будет, потому что я уже на этой тачке далеко не уеду. Ну, что там? Намного сократил. Тачку такой угробил. Или бы я это по дороге я быстрее бы проехал. А да что твою мать происходит? Все что можно отвалилось от машины. Все что можно. Ну зато быстрее ехать будет, Конечно на полегче стало, быстрее будет ехать. Ничего не мешает damn, turned... Да сдай ты назад-то, дебил, а Вот смотри, вот прет на меня и вперед а зачем то делать такие далекие пути-то доманаешься и кумар такой из машины как будто там не знаю еще регин не хватает и франклину дредды еще отрастить. Я машина уже не поворачивает просто. У меня земля внутри машины. Да, все, приехали. Тревор уже с этим, с Майклом здесь. Эй, эй, эй! Зачем тебе понадобится этот стукач, а? Мы хотим спасти Ламара, А не сдать его федералам. Помолчи за Эй, чуваки, заткнитесь, Оба, мать вашу. Давайте посмотрим, тут все, кореша. Лестер сказал, что это какой-то большой склад. Бала кишмя кишит Мы это с тобой не против старой добрый гансорской перестрелки. Но вот он, он тот пижон. <свят> и передай Треверу Чувак, я же сказал, заткнитесь <свят> Так, крову я вижу, но где же Ламар? О, черт, вот и он Скажи Тревору, что я буду с винтовкой на этом холме Я не хочу быть рядом с ним, когда он прострет всю операцию Типично, типично Он уже прикидывает, как убежать Ох, мать Я придумаю, куда туда попасть Займите позицию так, добритесь до любой отмеченных позиций, чтобы выбрать направление атаки. Я приметил несколько возможных точек. Первый главный вход вот здесь, справа. Этот самый короткий путь и, пожалуй, самый опасный. Вторая, ниже по склону слева от меня. Там стоит бульдозер, он может там пригодиться в бою. Третья, с, -с, -с той стороны рельсов. По идее, это самый безопасный вариант. Но я не смогу вас прикрыть. Ясно, Спасибо. Не стреляйте, держите подальше от врагов. Они должны знать, что мы здесь узнать, что мы здесь, по крайней мере, раньше времени. Как скажешь, ты у нас эксперт по коварным ударам в спину. Так. Допустим. Я, короче, не понял, где, че, куда, когда где находится, короче, я побегу. Ну, вон туда, наверное. Вот здесь ближайший, то, что. Вот сюда. Бульдозер. Чтобы подтвердить позицию, нажмите E. Я беру бульдозер, рас раскатаю. Надо выбрать вот позицию. Отсюда хороший обзор, постараюсь обеспечить ли поддержку. Я полагаю, что нам будет проще, если мы нападем на них с двух направлений. Хорошо, учту Так, ладно, я вот здесь Фрэнк, мы, мы атакуем по твоему сигналу Ну все, начинаем Я открываю огонь Я пошел Найдите Ломара. Ну погнали Все, понеслась Понеслось модопаха. Халидис где? Где, где, где? Где что? Халидис где что? Хирал там. На бульдозере приехал. LD? Куда вы делали? ЛД. Куда вы делали, ЛД? Да. Какого хрена? У этого баланса гранатомет. Так, где гранатомет? Где гранатомет, где гранатомет? Стрели гады. да упал он уже, я не понимаю, откуда стрелять, я не вижу просто. Отдайте а Ламара, и мы уйдем. Так, окей. Чемберлинг, oh, гангстер, Погоди, там сверху где-то. Ламар, где он? Брюляха, ты чё, живой, что ли? Ладно. Что там, типа, Ламара, отдайте? Не высовывайтесь, я попробую... Кого завалит-то, я не понимаю. The mouth, the one, we'll no hey, а ч Майкл-то не прикрывает? Почему у меня красный горит? Вот там не убили, случайно? No more. No more. надо менять позиции, короче. Доберитесь до Ламара. Так, и где он? Готов. Где-то здесь. Да, все к Ламара. Эй, Эй, Ламар, идем пока они не сделали из тебя ДСП. О, вот и псих, привет, куришь. Yeah, yeah, yeah. Да-да-да, вставай, пошли. And... Привет, парни, здесь слишком много, вам пора выдвигаться. Ну, короче, еще и с балласами тут войну завязали. В любом случае, стретчи надо, короче, казнить. Вот. Он предатель, он предал же. И Ламару тоже по давать. Это все потом. В смысле? Я сказал труп. Так, а есть что у меня там бабаха? ловить, ловить. Лови. Мы уходим, ясно? Просто, просто мясо. Как там? Тревор. Паш. О-о-о, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Сейчас будет бада Раз. Два. <пишись> <пишись> <пишись> так, Майкл, Майкл, Майкл. Че он красный? Так, это свои. Где я не вижу никого? Ого, бах, бах. Без меня они не смогут выбраться. Что мне надо сделать? Ах. Охренеть, я беру Ламар. Ладно, я тоже выдвигаюсь а Пока, спасибо А мы хоть вообще увидимся с тобой? Я сам себе позабочу сидите. Ти, не припадай Я поеду в Единорог оттянусь по полной Вот везите Ламары домой Нормально так Как будто, знаешь, ни в чем не бывало Я пойду там в Единорог и тянусь там, короче где хоть одна тачка? Я тебе тачки взорвал. Бляха, кто там? Идем, идем. Ты Не доедем. Окей, поехали на этот. Ну давай же мы уходим. Эх, на этом-то далеко тоже, знаешь, не уедем, еле, еле едем. как приехал Nigga, oh yeah. perfect, perfect place to clap some fool you beefing я на Бах, наверное, сейчас зарез Франкен И другая, там машина, я Я все ну и просто Леха, а мы можем такси clap some fool you beef with. Parlay? главное выехать короче на трассу смысле он сам главное выехать короче то на... да что вы себе под the... колеса то бежите выпить на трассу там нужно разогнаться And you ain't helping. Ain't helping. What the fuck you called in? Me, Michael, Trevor—we all came up here to help. The unholy fucking Trinity. Ballers beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you fucking shit up? Former gangsters, nigga. So I shouldn't have called them, right? Man, I was doing everything in my power to make sure you wasn't clapping. I can make sure I ain't clapping. Clearly, you can't. Next time, homie, don't come. And matter of fact, if you do come, don't bring them dudes. Man, look. Let's not talk next time. Next time, don't get your ass in the situation. All right? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No, the fuck it don't. <laughs> not for everyone. I'm one of them dudes that it happens to. Man, you gonna tell me what was going on back there? Hood shit, homie. That's the shit that's different from the country club shit your overpaid ass is presently accustomed to. Man, stress put us on this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Man, fuck that, homie. Не показалось, там give a да ёб так, ну куда ты поворачиваешься, бляха? Знаешь, мне кажется, в этих играх специально сделано так Вот ты начинаешь разгоняться, и какой-то дебил перед тобой начинает поворачивать Да, чувак, или притормажишь, знаешь, при, поворачивать? Вот. сейчас разгонюсь и вот, по-любому. кто-то Будет либо поворачивать, либо еще что-то делать. Man, stress got in with the ballers when he was inside. Played us as marks, dog. But a bunch of them got booked. So now they gotta come back at us. So stress sends you out there where they doing the Kush deal. Then you show up and save the day. Yeah, thankfully. Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting in the shit, and FC wasn't getting him out of it. You know what I'm talking about? <laughs> Man, I don't know было весело, Не что ты не любил как мы делали в Это не в но это было, Это было весело, раз, Ты должен был когда я Так, ладно. Можно сказать, что мы приехали в город. А, бурл-шит, нига. Ты должен проверить Ты Fuck you, man. I don't care about that. This a compliment if they send an army after a nigga. They only send like two of the little homies to get you. Nigga, you didn't look like they was paying you no compliment, nigga. Must have just caught a glimpse of your ugly ass. Nigga, you think I'm some angel come to take your ass somewhere you never going to? You pray to your white man God, homie. I'm going to the Great Plane Beyond where the buffalo keep on roaming and the little squall bitches want me to nut on their face all day. Bitch, please. Так, Ламар у нас живет, где, короче, раньше Франклин жил. Получается. Недалеко от клуба, да? А, клубом-то Тревор, -мо. Заправляю. Вон Тревор бы взял к себе Ламара, короче, чтобы он херней такой вот больше не страдал. Да в хуй. Все приехали. О они! Похоже. Похоже, Нигер. Уяснил ниггер, не себе, понсляну, что не на тех Нигер напал. Сечешь <гарн Industrial> Нигер? Ну, можно и так сказать. Ниггер, это было серьезное делище. Ты же знаешь, что ты. Может, дашь мне <гарнение> <гарненький> пару баксов? Понимаешь, <гарненький> о чем я? Жизнь гетто тяжела. Да ладно. Я знаю, что ты что там ушел. Твою мать. Опечалил ты Нигера, нигер. Спасибо. Типа, это и есть плата за тачки и прочее дерьмо, Ну ты понимаешь, о чем я. На бутылку пива и куриные крылышки по дороге в ночлежку. Чувак, вот не надо этого. Во-первых, за эти долбанные тачки меня так и не заплатили. Во-вторых, я же тебя спас, чувак. Сколько раз за твоей тупости нас хотели убить, и каждый раз я тебя спасал, чувак. Чувак, как это иначе? Я думал, что мы кореша на всю жизнь. Я тоже, но я думал, что мы, думал, что мы хотим выбраться из этого фантазии, дерьма. Чувак, ты живешь в мире иллюзий. Надеяться, ты можешь только на одно, что на твои похваны придет целая толпа чудотных. -то. Чувак, ты забыл, сколько <связан> раз я тебя спасал? Забыл? Ну, oh, oh, спасибо тебе, куришь. Спасибо за то, что облапушил своего нигде. Знаешь что, не Вел бы ты себя пристойно. Глядишь и продвинулся бы. Но тебе нужно только одно, безумная жизнь уличного бандита. О, прошу прощения, мистер Золотая. Там что-то, извините, сэр. Спасибо за то, что выручили. Теперь можете идти, сэр. Спасибо, очки. Ты за кого меня принимаешь? Да пошел-ка, ломай. Типа, похоже, не знаю, что такое дружба, там, короче, понятно. Так, они так быстро говорят, вообще. Просто быстро. Че, как пацан? Привет, Франклин. Привет, Франк. Чуваки, вас не знают. В между нами все кончено. Нет, не кончено, чувак. Пока нет. Почти. Мать твою, да чего вы от меня хотите? Убить президента? Трахнуть его жену? Напасть на какую-нибудь страну? Не-не, что-нибудь более разумное. То, что нужно сделать. Эй, когда придет время, ты должен вывести старого Тревора из игры, чувак. Понимаешь, Майкл разумный человек, а вот Тревор... Тревор, Тревор не такой. Тревор нам слишком дорого обходится. Чувак, Тревор жить тебя спас. Он вас обоих спас. И это весьма прискорбно. Когда дадим сигнал, ты это сделаешь. Чувак, пусть Пайкл это сделает Я против Тревора ничего не имею Майкл не сможет Тревор его близко не подпустит Вот дерьмо Эй, кто это был? Никто, забудь ниггер Эй Старый напыщенный ниггер Жесть Они, короче, почему у меня минус 50 баксов? А, я лавару отдал, да? Жесть! ФРБ теперь хочет, чтобы Франклин Франклин убрал Тревор. Что за бред? Йоу, Франклинштейн! Оказывается, мой папа не полный козел. Я иду на примеровую фильмов в натуре, бро. Я встречаю предка Фансанби Байс. И нас ждет красная кровавая дорожка. Чак, чак. Жесть. Жесть, как она есть, короче. Вот. Ну, надеюсь, Франкен-то не будет это делать. Или, как обычно, знаешь, мне предоставят выбор, выбор, убить Тревора или не убить Тревора. Вот стопудово будет такая. Фигня. Вот. Ну, а пока на этом заканчиваем. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.